Важнейшей пространственной формой является геометрическое тело. Говоря «геометрическое тело», мы тем самым подчеркиваем, что нас не интересуют физические свойства тела – масса, цвет, материал и прочее. Что рассматривать и изучать мы будем лишь его форму и размеры можно сказать, что мы рассматриваем ту часть пространства, которую соответствующее тело занимает.